Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня на канале очень простой, достаточно быстрый и потрясающий вкусный рецепт в рубрике «Проще простого». На дворе теплыни я решил готовить на улице, на открытом огне, на углях. Хотя на самом-то деле именно уголь и открытый огонь абсолютно не важны. Важна большая сковорода или казан чугунный, как у меня, большой с плоским дном. Что касается продуктов. Во-первых, конечно, морская рыба. Любая, какой найдете. Окунь, сибас или дорад как у меня. И какие-нибудь креветки. Главное, чтобы сырые. Это обязательно. Все остальное не обязательно. Я, кстати, взял два вида. Это вот лангустины сырые, серые. Это гамбоны тоже сырые. Просто такая порода, красный цвет. Кроме того, купил моллюсков. Ну, нужны какие-нибудь оливки я взял разных. Сладкий перец. Это сладкие, мелкие просто. Для красоты такой взял. Помидоры черри, чили острый перец чеснок, лук у меня, шалот, брокколи, зелень, петрушка и обязательно базилик. Вот обязательно базилик нужен. Без него лучше даже не начинать. Да, и понадобится какое-нибудь белое сухое вино. Немного. Набор продуктов примерный. Не заморачивайтесь конкретно этими. Просто идете на рынок и выбираете. Вот то, что вам понравилось, то и берете. Главное, принцип приготовления, а отнюдь не набор вот этот. Короче, у вас все получится, я уверен. Приступим. Моллюски живые, поэтому начать надо с заливки их водой, чтобы продышались и от песка избавились. Их можно заниматься углями. А, все, пока уголь раскочегаривается, займусь подготовкой. Сердцевину лучше удалить, иначе кроме остроты чеснока еще и горечь будет присутствовать. Подготовительные процедуры завершены, рыбы и креветки присолил, они как раз-таки немножечко просолятся, пока я угли высыпаю и до разогреваю. Дальше все будет очень быстро, так что надо подготовиться. Вот теперь я готов. Начну я с ароматизации масла. Сюда отправляются креветочные панцири и чеснок. Этот прием позволит мощно усилить вкус креветок. Долго обжаривать не надо. покрасили панцири. После этого еще пару минуток обжариваю и можно все удалять. И чеснок тоже. Отлично. Масло пропитано ароматом креветок и чеснока. Можно их жарить. Готовятся они очень быстро, но очень важно не обжаривать их до готовности. У сырых креветок мясо такое слегка полупрозрачное, что ли. При обжаривании по мере приготовления оно белеет. Вот ровно в тот момент, когда оно побелело, они приготовились. До этого момента доводить не надо. Надо поймать тот момент, когда они еще не успели приготовиться, вот слегка обжарились и тут же удаляем. Доходить до кондиции они будут уже в соусе. А теперь время рыбы. С ней та же история. Не надо обжаривать рыбу до готовности. Огонь ниже среднего. Нижняя сторона слегка прижается, верхняя будет доходить в ароматном пару. Лук и перец сюда. Вот этот мелкий, это обычный сладкий перец, просто сорт такой. Я его просто для красивой картинки купил. Можно обычный крупный взять и нарезать кусочками. Так, теперь сюда помидоры и оливки. И их прогреваю минуту-две. Чем больше по площади посудина, тем быстрее все приготовится. И заметьте, я овощи не солю. Присолю только рыбу и креветки. Доводить все блюдо до готовности буду в самом конце приготовления, потому что здесь в блюде оливки, а они солноватые. Пора добавлять вино. Все. Пусть под крышкой таймится. Там как раз сейчас создается это самое ароматное паровое облако. У меня времени только-только с зеленью надо разобраться. Моллюсков надо отобрать. Если створки открыты, попробуйте их слегка сжать пальцами. Мертвый моллюск не отреагирует на ваши действия. Таких надо выбрасывать, конечно. Рыба почти готова, можно класть оставшиеся ингредиенты. Сейчас минуты 3-4, и все будет готово. С моллюсками все очень просто. Накрыли их крышечкой, потушили немножко. Как только створки раскрылись, еще одну, максимум 2 минуты, и они готовы. Но не забываем, что надо еще выправить на соль и, и добавить зелень. Так... Так, а соль я угадал, ничего досаливать не надо. Все готово. По-хорошему надо бы это на здоровенном блюде все сервировать. Но у меня такого по рукой, к сожалению, нет. Ну что, надо освежить пупырышки. Ой, хорошо. Был ветерочек, было вроде как даже и прохладно. Но сейчас ветер стих, очень жарко, я еще уже мокрый сижу. Еще от этого самого гриля к жарам больше 100 углей. Так, ну давайте приступим к пробам. А начну я с креветки. Вот с этой замечательной. Вот классно, она чесночком пахнет Потому что обжарилось чесночном масле. Запах креветки очень сильный Потому что масло ароматизировано э, Вот этими самыми крас э, чешуйками э, креветки Голову я выбросил Использовал только вот с хвоста ну, Всю эту чешую Падзери Классные вкусные креветки Солоноватые С хорошим таким ароматом Базилика Легкая, легкая кислинка вот этого вина, вот этого замечательного вина. Легкого летнего. Просто супер. Следующее у меня будет э, вот эта вот венерка. Эти ракушки, э, венерки вообще-то, здесь они называются в Анголе. Баленькая, конечно. Заваливаешься, когда ракушками, выглядит красиво, есть неудобно. Приходится ковыряться руками в тарелке, руки пачкать. Ну, для этого в ресторанах подают ложки с водой и салфетки еще. М -м -м. Вкусные, классные моллюски. Они не обязательно здесь, но они добавляют своего такого а, интересного аромата. Так, а, перед рыбой я еще обязательно съем брокколи. Вот это вот. Надо ее в соусе тоже это макнуть замечательно. Брокколи слегка-слегка припущены. Мне они нравятся, когда они слегка-слегка хрумтят. Хрум-хрум, как, как морковка, так то они тоже. Если их слишком долго готовить, они мягкие становятся, расползаются. Вот это не то. А вот такие вот, слегка-слегка припущены, мне очень нравятся. М -м -м, класс. И овощи гораздо лучше впитывают в себя вот весь этот аромат а, классного этого соуса. Ну и теперь рыбки. Вот это вот. Смотрите, какая нежнятина, да? Супер просто. Очень нежная, практически паровая рыба. Очень-очень тонкий аромат. Все прекрасно. Обязательно, конечно, нужны и перец. И найти здесь Ой, перец сладкий, подпеченный помидорки черри они сами по себе достаточно яркие сладкие вкусные а когда они еще и так вот обжариваются влага уходит вкус их концентрируется Слушайте, это прекрасно и базилик обязательно без базилика просто даже не думайте готовить он настолько делает ярким этот вкус настолько потрясающим М -м -м. оливки конечно какие найдете я видите разных набрал и в салоноватых можно и зеленые использовать можно без косточек Обалденное такое яркое срединоморское блюдо. Собирается из любых продуктов, какие на, на вас глаз положат у вас на рынке. Так что готовьте, это супер. О, а я дальше буду наслаждаться этим классным летним деньком. Спасибо за компанию. Всем пока.